Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Сегодня перед тем, как вы посмотрите слайм и инстаграм, я хочу вам порекомендовать свою новую покупочку. Я купила себе новую электрическую зубную щетку. Она из 100% сделана в Японии. Очень классный продукт и ей можно пользоваться без использования зубной пасты. Ссылку на данный товар я оставлю в описании под видео. Мне понравилось то, что это щеточки, щетинки двух видов, Также еще можно выбрать любой цвет. Эти насадочки нужно менять каждые три месяца и давайте же посмотрим как она работает. Я уже попробовала данную зубную щетку, и она мне очень понравилась, действительно справляется со своей задачей и можно чистить и есть без пасты, так что всем рекомендую. А сейчас давайте скорее смотреть слаймы и инстаграм. Всем приятного просмотра!